Вопрос использовать или не использовать Бионорд находится в компетенции городских властей. Но как житель города я имею право высказать такие просьбы и такую просьбу высказывал. Слава Богу, они услышаны, теперь Бионорд не используется. Я не исключаю, что в каких-то критических ситуациях это нужно будет сделать. Но надеюсь, что все-таки... Наши городские службы справятся старыми традиционными способами, что позволит беречь обувь, машины и самое главное, сделает нашу сибирскую зиму настоящей сибирской зимой.